которая меня постоянно подпихивает под зад. Это очень сложно. 10 февраля мне будет 20, только немного не по-хирургическим. Всем привет! Сегодня я хочу ответить на ваши вопросы, которые вы задали мне в инстаграме, которые я попросила вас задать. Знаете, я проснулась достаточно вдохновленной, я очень хотела накраситься для вас, чтобы вам понравиться. И столкнулась с множеством проблем. Например, первый из них мне абсолютно не нравится, как на мне смотрится данный макияж. Поэтому можешь оставить в комментариях, что ты думаешь вообще вот об этом. Также света мало, у нас туман, и он не проходит сквозь окна. Казалось бы, всего лишь два часа дня, и уже так темно. Но надеюсь, атмосфера компьютера, лампочки и цветочка на заднем фоне. Как то сделать свое дело? Все вопросы, которые вы задали, есть у меня в инстаграме, я буду читать и отвечать на них. И первый вопрос это, откуда ты черпаешь вдохновение, какая музыка, фильмы, люди? В принципе, ты уже ответил на свой вопрос, это люди, фильмы, музыка. Какая? Даже сложно описать, потому что... Разные фильмы, разные сериалы, разная музыка и люди вдохновляют по-разному и на разный материал. Вот, допустим, песня «Хороший доктор», которая выйдет в альбоме, она написана с сериала «Хороший доктор». Я взяла название и какую то общего такого героя, только немного не по хирургическим, а по душевным делам. И получилась песня «Хороший доктор». Что придумываешь сначала, мелодию или слова? Это происходит вместе, потому что... Вместе с какими-то словами сразу же рождается определенная мелодия, и в этот момент очень важно быстро прибежать, взять гитару в руки и начать наигрывать, чтобы она осела в мозгу. Но лучше всего записать на диктофон, потому что вылетает очень быстро. С моей пустой головешки. Сколько лет тебе и где ты учишься? Мне 19 лет. 10 февраля мне будет 20. Это первые 20 лет моей жизни. Нигде не учусь. Училась два года в Университете культуры и искусств на третьем курсе, то есть в этом году забрала документы, сейчас занимаюсь только творчеством. Тебе приносит удовольствие фотографироваться с фанатами? Если бы мне было это напряжено, я бы этого не делала, и тут есть еще такой момент, что мы делаем митнгрид перед концертом, и они меня очень заряжают какой-то позитивной энергией, уверенностью в себе, чтобы, знаете, не выходить и не дрожать первые несколько песен на сцене, хотя после дней концерт у меня в Иркутске так нормально потрясывались руки. У вас с Димой только дружба или что-то больше? Мы с Димой только дружим. И ничего больше. Очень много просто вопросов о Диме. Очень много. И лучше сейчас ответить на это и пойти дальше. Стоит ли выкладывать каверы, если не идеально получается? Я бы ответила стоит. Потому что как ты научишься делать лучше, если ты еще ничего не выложила и не показала... Это все приходится со временем. Перфекционисты, наверное, со мной абсолютно не согласятся, но если бы я когда-то думала вот об этом, то есть стоит ли мне выкладывать, они же такие плохие, я бы не была той, кто есть сейчас. Есть ли у тебя сейчас отношения? Нет, я не состою в отношениях, и давно уже у меня ничего такого не было. И знаете, мне кажется, просто в данный момент в моей жизни это очень сложно. Слишком много времени нужно на то, что я... Делаю. Вот. Когда выйдет песня «Прощай и прости, ты хотел все сломать, а я же спасти» Она выйдет с альбомом, то есть ориентировочно в феврале, я надеюсь, если мы все успеем сделать Давайте скрестим пальцы, пожалуйста, чтобы это произошло как можно быстрее Как ты вообще, как настроение в последнее время, не болеешь? Тут вот фу, не болею не знаю, почему, как. Может, все-таки прививка это действует. Настроение. Настроение странное, потому что очень мало света, очень мало солнца. Дом еще не украшенный, Оно такое непонятное. Тем более, я сегодня помыла голову шампунем. Казалось бы, причем здесь шампунь? Которым пользовалась в Бугушевске, который покупала моя мама. И от запаха у меня как-то очень много разных воспоминаний. Образовалась перед глазами, я даже не смогла сконцентрироваться в ни в одном из них. В общем, странное настроение. Руки до сих пор пахнут, чем будем. Странное настроение. Но скоро будет все хорошо, мне кажется. Это такой, знаете, зимний период. Он постоянно такой, и это просто нужно переждать или как-то постараться разбавить свои серые будни. Вот, и все станет хорошо. Видео, же которое тебе стыдно? Вроде голые я нигде не снималась. Ладно, если что, это все шутки. Мне У меня позиция в жизни Не стыдиться того, что прошло Не стыдиться себя Потому что это то, кто я есть А стыдиться себя настоящую Блин Что за жизнь-то такая тогда Ты будешь отращивать волосы? Мне кажется длинные тебе очень пойдут. Да, я не собираюсь стричь волосы, но цели тоже. Вот хочу быстрее отрастить такие то волосы вот до сюда-то у меня нет. Просто пусть растут, пусть растут здоровые, пусть перестанут выпадать наконец-таки и все будет прекрасно. Как ты справляешься с ленью? Я достаточно ленивый человек. И хорошо, что в моей жизни есть Аня, которая меня постоянно подпихивает под зад и говорит, Лера, сделай это, сделай то что ты сидишь, ты, ты вообще, что тут это? Мне это помогает, но вообще лень порождает лень. То есть стоит всего лишь, вот ты ленишься, сидишь там, смотришь что-то, а тебе что-то надо делать. И если у тебя есть эта цель, ты просто встаешь и делаешь. И дальше ты уже понимаешь, что тебе лучше от того, что ты чем-то занимаешься, чем просто сидишь на диване. Чем заключается для тебя счастье и что дело тебя такое, какая ты есть? Счастье – это очень сложная, большая, абстрактная, наверное, в каком-то смысле, тема. Я счастлива от того, что у меня есть то, что и есть, от того, что я занимаюсь своим любимым делом, от того, что счастливы, здоровы мои родные, близкие. Я всегда очень душой переживаю за всю свою семью, за Аню, и для меня счастье просто, когда все в порядке, когда то, что я делаю, приносит мне плоды какие-то, и я понимаю, что все не зря. То есть счастье понимать, свою цель в жизни, и следовать своей дорогой, и не распыляться на ненужные вещи, это, наверное, счастье для меня. Спросите через год, думаю, отвечу по-другому, а может и так же. Какой любимый сериал на данный момент? Я на самом деле очень хочу начать э, снимать видео про фильмы, сериалы, музыку и, возможно, книги. И если вам нравится такая идея, то я составлю список и сделаю первый выпуск. Вот, Так что, как вы на это смотрите, напишите, пожалуйста, в комментариях. Где ты училась вокалу? Я нигде не училась и не учусь, возможно, буду когда-нибудь, но... Я просто, вот весь прогресс, наверное, который вы можете услышать, могу с гордостью сказать, что это полностью какая-то моя заслуга, заслуга моего организма, и не знаю, но это прикольно просто, что со временем мой голос достаточно изменился, стал сильнее, где-то лучше, где-то, может, хуже, но я уже больше чувствую уверенности в нем, чем когда-либо раньше. Тебя устраивает твой рост? Мой рост... Метр шестьдесят три, да, у меня устраивает Не вижу вообще никакого смысла Как-то загоняться насчет того, что Изменить мне не подвластно У тебя не бывает переграния, когда ты долго занимаешься Любимым делом и в один момент И там что-то дописалось, но там просто не видно У меня есть моменты В которых я просто Становлюсь пустой То есть меня не наполняют никакие мысли Ни эмоции Мне ничего не нужно от этой жизни Это, как правило, бывает раз в месяц или раз в два месяца, и я уже привыкла к этому состоянию, и я знаю, что его просто нужно переждать, переспать, э, пересмотреть, допустим, фильмы какие-нибудь. Просто голову нужно забросить какую-то пищу вот для размышлений, а не сидеть и думать, господи, как мне это все. Ну, никогда не накачиваю губы, это я на всякий случай. Да я и не собираюсь, в принципе, у меня абсолютно устраивает мои губы не планируешь получить снова высшее образование мне кажется это отличная страховка в случае чего а мне не нужна страховка я я пойду в этой жизни без запасного батута если у меня появится время и желание получить высшее образование меня ничто и никто не остановит на пути к этому сейчас у меня такого нет и я понимаю я осознаю полностью что моя жизнь и так может сложиться без него в данный момент точно. Любишь путешествовать? Да, мне нравятся поездки куда-либо. Следующий же вопрос. Боишься ли летать? Нет, не боюсь. И самолет или поезд? Я выберу поезд. Не очень люблю самолет. У меня постоянно там закладывают уши. Мне неудобно находиться в этих креслах. Если перелет длится 6 часов, это просто ад какой-то. Потому что я очень часто бегаю в туалет. И, как правило, там Блин, капец, очередь в самолет, в этот туалет стоит. В общем, вот такой вот интересный ответ. Очень много спрашивают о городах в туре, но внешне о городах я не могу ничего рассказать, потому что мы приезжаем ночью, либо рано утром в такси. Потом э, едем в дом, в который снимаем, моемся, собираемся уже темно, мы едем на площадку, э, там мы чекаемся, митинг-рит, концерт, такси домой. И я не вижу города, и не могу ничего о них сказать, потому что мы даже не прогуливаемся нигде. Просто на это не хватает времени. Поешь, серьезно, я такая вся не поешь, вся такая ля-ля-ля. Так какая же на самом деле девочка Лира? Я разная, очень На самом деле сейчас вот я хотела записать это видео И у меня было такое задорное настроение И сейчас я сижу, я понимаю, что я очень медлительная меланхоличная. и меланхоличная я уже записываю, по правде говоря, это видео второй раз Потому что первый раз очень большие паузы были между словами И мне это не совсем-то нравится Я разная, очень разная Все зависит от Внутренних каких-то, я не знаю, сигналов моего мозга, подсознания, о чё, что он там себе думает. Иногда я вижу людей каких-то, и я понимаю, что но ну, я не могу себя вести по-другому. Я себя веду так, как чувствую. Вот. И да, фиг, короче, поймешь. То есть я и ля-ля-ля такая припизднутая немножечко. Вот. И вот такая вот сижу, томная, что-то моргаю медленно. При общении с людьми незнакомыми ты ведешь себя открыто. Я веду себя открыто настолько, насколько это, наверное, нужно собеседнику. То есть, если он хочет что-то узнать, я об этом расскажу. Но сама не буду начинать рассказывать то, что никак не касается темы нашего разговора. Лишь бы там что-то личное себе рассказать. То есть, я не тот человек, который... Наверное, первому встречному вылит душ. Но если будет какой-то вопрос по теме, я без затруднений на него отвечу. И последний вопрос на это видео. Это какие у тебя планы на будущее? Начнем с того, что я безумно хочу закончить свой альбом. и Я хочу его успеть э, дописать, записать и выпустить в феврале. Хочу дать тур с альбомом. Также я думаю, что у нас Сани в планах э, снять несколько клипов на песни, которые будут выходить. Просто занимайтесь своей музыкой, получать от этого удовольствие. На этом, наверное, все. Если вам понравилось это видео, дайте, пожалуйста, знать в комментариях. Если есть какие-то вопросы, тоже можете их задавать в комментариях. Если вы хотите увидеть еще похожее видео, напишите об этом, пожалуйста. Я тогда сниму. Чем дальше, тем интереснее, мне кажется. На этом все. Мечтайте о великом. С вами была Лера Яскевич. Пейте вкусный чай, не грустите, и все с вами будет хорошо. До новых встреч. Пока.